А только вчера мы гуляли по Припяти И воздух весенний пьянил без вина Мы в Бога не верим, коль был бы так крикнул нам С небес громогласно, что завтра война Есть команда тушить им пролом на пролом Невзирая на фон мы с бронзабой там идем если завтра помрем, значит в ад попадем Чтоб померяться силами с адским огнем Есть команда тушить, и не шагу назад Будто в этом огне наши дети горят Здесь пожар не порад, здесь не будет наград Просто надо тушить, и не шагу назад Есть команда тушить, пусть уран, пусть графит Наше дело тушить, если что-то горит И не верьте, что жить не умели любить Просто надо тушить, если что-то горит, чего же спина начинает не неметь? Нет, не наша вина, что невидимо смерти Обмануть ни хрена, нам ее не суметь, Что сказать не успеть, скажет трубная медь. А только вчера мы гуляли по Припяти,